24 октября 2019 года на Standoff 2 вышло обновление 0.10, которое мы так долго ждали. В этом видео мы рассмотрим то, что добавили в этом обновлении и что оно изменило. Обновление получил стартовый экран, главное меню и мы получили две новые коллекции. Одна донатная и одна обычная. Скины выглядят довольно качественно и тут у меня претензий нет. Появился удобный режим наблюдателя который позволит стримить или записывать игру от лица другого игрока. Исправлен баг, позволяющий выбирать карту из огладки бомбы в командном бою. Изменено звуковое сопровождение и экран загрузки карты. Теперь это более похоже на stand 2. Так как на Android запрещена запись внутреннего звука, то я продемонстрирую это вам сам. Теперь вы знаете, с чем сравнивать. Добавлю новое оружие. Это 5-7, 9 и что-то похожее на плётку. Ах да, и Fianfall. Отдача у этой плётки неимоверная, поэтому это дерьмо ещё то. Также хочется заметить, что у М4 были убраны реле для установки дополнительных модулей. Также теперь оружие разделяются на КТ и Т-стороны. Ну а если вы хотите увидеть калибровку от меня, то поддержите это видео, пожалуйста. Только что вы увидели все, что добавили в новое обновление за полторы минуты. Ну а с вами был Зерхей. Всем спасибо за просмотр. Я вас люблю. Всем пока.